Я уже говорила про подсчет калорий, да, то есть либо вы открываете холодильник и видите там на каждом продукте мысленно вот эти циферки, что это весит столько-то калорий, это столько-то, это столько-то, блин, мне это нельзя, это нельзя, это нельзя, капец, что-то вообще не знаю, да. Либо вы просто понимаете, что нужно ложить себе в тарелку и что нужно именно вашему организму. Нужно не вам вот сейчас в данный момент, да, свои... Как бы, то, что вот я говорила, да, мы покупаем запахи да, или свои глаза голодные удовлетворить. да, Когда вы смотрите, открываете, у вас в холодильнике лежит колбаса, либо у вас там творог лежит, и вы думаете, что съесть. Да, конечно, колбасу съем. Господи, я же колбасу сейчас больше хочу, чем творог. Вот, поэтому вам нужно научиться понимать, что нужно именно вашему организму для здорового функционирования. Потому что просто так вот... По списку ложить да, в тарелку и не понимая, для чего это, это ну, ни к чему не приведет. Вы должны понимать, что вы кормите именно свои клетки. Вы кормите не просто а, себя, да, вот как личность, как человека, да, как вот, свои вкусовые привычки. Вы кормите свои клетки, потому что это все попадает, расщепляется в организме да, на нужные элементы, и из этого строится наш организм. Если вы закидываете в себя колбасу и так далее, да, ненужные продукты, и соответственно у вас и одни процессы в организме да, происходят. Это приводит к различным заболеваниям. Я об этом сегодня не буду говорить, я думаю, вы прекрасно понимаете. да. Если вы правильные продукты в себя закладываете, да, тогда это совершенно другие процессы. Организм вам говорит спасибо, и вы себя и чувствуете хорошо, и выглядите тоже хорошо. Ну, кстати, организм, он такой умный, да, и если вы ну, например, вам там, я не знаю, 30 лет, да, 35, давайте средний возраст возьмем, кто у нас в проекте записывался, я примерно смотрел какой возраст, 35 лет, да, и вы все это время кушали, не задумываясь о том, что вы кушаете, и потом вы начинаете кушать хорошую еду, вы начинаете кушать много белка, да, качественного, качественные жиры, качественные углеводы начинаете кушать хорошие организм он начинает думать что-то произошло это я так образно говорю да что-то произошло нужно нужно это нужно запасаться вот поэтому иногда бывает так что сначала вы вес не сбрасываете да вес стоит а потом он начинает потихонечку двигаться потому что организм понимает что это было не временное удовольствие да такой вот в виде качественной еды а Это именно вы сейчас будете организм всегда постоянно кормить вот так вот хорошо. И он расслабляется и потихонечку из него выходит все лишнее, да? жир, я имею в виду, уходит и заменяется на мышечную массу. То есть вы становитесь стройнее, да? то есть организм он умный, он понимает, что... Если вы его кормили 30 лет там некачественной едой, а тут ему что-то такое очень хорошее дают, он задумывается, правда ли это, да, и надолго ли это. Поэтому вам нужно настроиться на то, что это будет ваш новый образ жизни, а не просто диета временная, да, это именно новый образ жизни. Вот вообще, сейчас вот еще раз переключу этот слайд, да, смотрите, я не зря тут показала, либо отсчет калория, либо тарелка да, с нужными продуктами. Мы будем с вами работать именно по принципу модели тарелки. Мы будем с вами примерно э, учиться, что примерно ложить в тарелку. Не примерно учиться, мы будем с вами учиться, что примерно нужно ложить в тарелку себе. да, И в каких количествах, в каком соотношении. Вот, э, что бы вы выбрали сами, считать калории или просто знать, что ложить себе в тарелку? Первый или второй вариант напишите прям циферками, чтобы долго написать. <coughs> второй вариант, он однозначно проще, да, когда вы просто понимаете, что вам нужно положить в тарелку, а не думаете, сколько там килокалорий в каждом продукте. Еще же взвесить надо, да, все это, чтобы ни грамма лишнего, ни грамма калорий лишних. Вот для того, чтобы понимать, что ложить себе в тарелку, мы сейчас сами просто посмотрим, что чем является, да, какие продукты являются белками, жирами, углеводами, да, что является клетчаткой. И потом посмотрим, в каких количествах все это нужно ложить себе в тарелку. Вот я думаю, так вам будет гораздо проще, если вы будете просто зрительно делить свою тарелку на части. В эту часть положили там, например, белки, сюда углеводы, да, сюда клетчатку. Вот, и вот у вас уже сформировался рацион да, питание на сегодняшний день на сегодняшний прием пищи то есть э, белок да вообще э, белок для нашего организма что это такое вот мы с вами полностью в принципе состоим из белка наша кожа волосы ногти наши внутренние органы э, это все белок да? Иммунная система – это связь белковых молекул. То есть ну, мы полностью, в принципе, сами вами белочные создания, белковые, белочные, белковые создания. Вот, поэтому если у нас в организме не хватает белка, начинаются проблемы сначала внутри, да, мы их не видим. А потом, когда уже совсем все плохо, да, организм сигнализирует уже внешне. То есть начинают волосы, ногти слоиться, кожа портится, да, Кожа вообще-то такой индикатор да, показывает, где у нас что не в порядке. И поэтому а, просто вот сейчас на вскидку подумайте, сколько вы в день употребляете белка. Вот напишите в чате, что вы из белковых продуктов кушаете в течение дня. Вот, например, просто вчерашний день возьмите и напишите, что вы вчера съели из белка. Вот просто подумайте. То есть мы с вами состоим из белка, да, а кушаем мы в основном углеводы. Вот как-то нелогично, да. Вот даже вот вы видели у нас в чате, вы скидываете фотографии, да, того, что вы кушаете, и у вас там на тарелке, недавно я не помню у кого, была отварная картошка, полная тарелка, и сверху, по-моему, немножечко было так вот фаршика посыпано. То есть понимаете, да, вот вы делаете наоборот, то есть у вас, Углеводы, да, много, целая тарелка, и чуть-чуть белочка сверху паршиком посыпана. Либо вы, например, вообще не кушаете белок, то есть у вас там прием пищи, э, что там было, не помню я, там рис, например, да, только, э, или только макароны, а белка нету. То есть вы хотите белковое создание накормить углеводами. И хотите, чтобы оно было здоровое, красивое и стройное. Вот как это вообще логически вот, бывает, так нет? Поэтому белок – это на первом месте, да, что должно быть, особенно при коррекции веса. Если вы хотите именно скорректировать свой вес, Мне не хочется говорить слово «похудеть», потому что от слова «худо», да, именно построить, скорректировать свой вес, в меньшую сторону будем так говорить, то белок в вашем организме должен закрепиться прямо на пожизненно на первом месте. Он у всех должен быть на первом месте, да? но для тех, кто вот корректирует вес, без белка вы не скинете вес. Понимаете? Если вы сядете на одну гречневую кашу, да, в ней есть белок. Но я сегодня не буду вдаваться в подробности, там, как утваивается белок. Да? Бывает белок растительный, белок бывает животного происхождения усваивается он по-разному, то есть какие-то усваиваются быстрее, какие-то медленнее, какие-то лучше, какие-то хуже белки усваиваются. Но если вы сядете там на диету, в которой вот нужно кушать одни кашки, один кефирчик пить, да, это не будет работать без белка, не уходит лишний вес. Понимаете? Мышцы откуда у вас будут наращиваться, да, откуда у вас будут силы, вы писали здесь в чате, да, в начале, кто сидел на диете, что сил нету, да, что настроения нету и так далее. Вот, поэтому обязательно в рацион вводим как можно больше белка. На 1 килограмм, вот в среднем, да, в среднем, на 1 килограмм вашего нормального веса, нормального веса, если вы весите сейчас 80 килограмм, а должны весить 60 килограмм, то ваш нормальный вес – это 60 килограмм. На 1 килограмм нормального веса вы должны съедать ну, примерно 1 грамм белка в день. 1, 1,3, 1,5, вот так вот. Ну, ориентируйтесь 1 к 1 примерно, да, хотя бы пока привыкнуть вот так вот куслить. То есть если вы весить должны 60 килограмм, вы должны съедать в день 60 грамм белка. А теперь посмотрите, что даже если вы съедаете 100 грамм, например, мяса, да, вот третье да, мясо, то в 100 грамм мяса от 15 до 20 грамм только содержится. То есть если вы 100 грамм мяса съели, это не значит, что вы 100 грамм белка получили. Это значит, что вы получили ну, примерно 15-20 грамм. А вам надо еще 40, да, если вы 60 должны килограмм весить. Вот в течение дня вы должны вот это восполнить белком, понимаете? А у нас бывает так, что мы кушаем два раза в день, поели там... Супчик с мясом, да, в котором мясо было там, ну, от силы 30 грамм, и вечером съели что-то вообще без мяса, например, да, или там, ну, еще 100 грамм мяса. И посчитайте, сколько вы белка в день едите. Откуда, как у вас будет вес уходить, если вы не кушаете белок? А вы кушаете одни углеводы, которые как раз способствуют этому набору веса. Причем кушаете углеводы неправильно, но об этом сейчас скажу. Вот посмотрите, да, можете прям заскринить себе, можете потом в записи смотреть, да, вот это вот. То есть в среднем сколько содержится белка в продуктах на 100 грамм. То есть а, вообще вот мы сейчас с вами вот эту картинку рассматривали. Я думаю, вы прекрасно ее рассмотрели все, да, но я просто перечислил, да, что такое белок. Это мясо, любое мясо, да, ну, желательно, естественно, есть нежирное мясо, свинину, нежелательно, да, то есть говядина, телятина, курица, да, мясо птицы, рыба. Обязательно вводите в рацион. Если рыбу не кушаете, то приучайте себя. Как так рыбу не кушать, ребята? Во-первых, это источники омега-3, да, если рыбу жирную беру. Это фосфор. Это надо кушать, это для здоровья, для вашего нужно. Не люблю, надо готовить, просто научиться так, чтобы вам это нравилось. Ну, либо из других источников белок черпайте. Надо себя, свои привычки вкусовые менять. Кушать, вот вы любите, например, там курицу грим, опять же, ту же самую, да, шашлыки, а рыбу я не люблю. Ну как так? Надо приучаться. Ну, кого-то аллергии бывает, да, на рыбу, но там уже понятно, что никак. Хотя это очень редко. Яйца, да, молочные продукты. Также в бобовых, то есть это уже растительно происходит белок. Какие бобовые? Горох, нут. Что еще у нас входит? Фасоль, да, то есть вот такие вот крупы, которые мы, кстати, очень редко едим по сравнению с рисом, э рожками, да, что мы там еще с любим, гречку, а бобовые очень редко кушаем. И в орехах тоже содержится белок. Вот, и сколько уже, каких продуктах я думаю, вы здесь уже прекрасно видите, да, то есть старайтесь кушать побольше мяса. Яйца, творог, да. А теперь по поводу жиров. Вот мы с вами говорили, ошибка, да, это когда садишься на диету, я все, я все обезжиренное буду кушать, да. На самом деле без жиров у нас нормально процессы в организме не могут происходить. И... Опять же, чтобы вас как бы ну, сильно не грузить, я не буду вдаваться вот в эти всякие термины, да, что там происходит у нас в организме, когда вы кушаете жиры, употребляете жиры, да, когда белки употребляете. И вы просто должны понимать, что это надо вашему организму для нормального функционирования. Понимаете, вот белки, жиры, углеводы, клетчатка – это надо для вашего организма. Все, это для ваших клеток, для их роста, размножения, развития нужно. Вот эти вот продукты для здорового да, роста и функционирования. Но смотрите, жиры бывают вредные и полезные. Некоторые сейчас скажут, о, круто, все, я буду, мне все можно, да, жиры нельзя исключать, и будут продолжать кушать жирные. Но на самом деле жиры бывают полезные, а бывают вредные жиры, их называют трансжиры. Вот посмотрите, как выглядят э, жиры полезные. Это в основном э, жидкая форма. Да, то есть растительные масла, различные. Это могут быть подсолнечное масло, льняное масло, да, гречишное, то есть очень много, горчичное масло, да, сейчас масел вообще оливковое, очень много. А вот в жидком виде это полезные масла. А жиры, которые содержатся в жирной рыбе, да, всем, гилосось, форель, там, муксон, то есть вот такие вот жирные сорта рыб. Орехи тоже в них, если выжать, например, орех, да, или вот делали когда-нибудь ореховую пасту, она становится такая маслянистая, да, вот это вот полезные жиры. Авокадо, вообще, ребят, вот полюбите просто этот продукт, его нужно действительно правильно выбрать, чтобы он вам понравился, он должен быть мягким. Если вы возьмете жесткое авокадо, оно будет как трава, а если вы возьмете именно мягкое такое, сочное авокадо, Белая, да, это очень вкусный продукт, у него такой кремовый вкус, обалденность, из него можно готовить, я вот сегодня только на завтрак готовила а, рисовую кашу и делала бутерброды с авокадо. То есть очень вкусно, питательно, да, и полезно, самое главное, полюбить этот продукт. И а, трансжиры это те неполезные жиры, которые при обработке термической, да, они превращаются в густую форму. То есть даже сливочное масло, да, это трансжиры. Поэтому его можно, но не так много, как мы иногда, да, намазываем там три бутерброда сливочным маслом себе, сверху сырчиком, там, колбаской, да, бывает так. Вот, поэтому вот все, что в густой форме, такой твердой, это трансжиры. И выпечка, да, наша печеньки, конфетки, это все содержит трансжиры, за счет чего они, конфеты долго держат форму, да, сейчас они даже не плавятся у нас на жаре, <laughs> не растекаются, да, мороженое сейчас даже не плавится, да. Вот, это все за счет трансжиров. То есть выпечка жирная, да, это то, что нужно стараться исключать. Но еще раз я говорю, нельзя резко себя ограничивать. Если вы очень любите пиццу, например, да, и вы с друзьями идете в пиццерию, например, а вы вот сейчас переходите на правильное питание, ну, съешьте в этот кусок пиццы, просто рассините это удовольствие, пока ваши друзья кушают 3-4 куска пиццы, вы один кушаете. Когда вы кушаете медленно, да, ваш мозг, и он тоже, опять же, организм умный, да, вы кормите свой мозг в первую очередь, вы просто кушайте потихонечку, маленькими кусочками, помаленечку, или закажите лучше себе салатик, например, да, один кусочек пиццы и салатик. По всех пиццериях сейчас делают салатики дополнительно, потому что понимают, что люди переходят на правильное питание. Углеводы, да, то, что нужно... Мы сейчас с вами рассматриваем, что мы будем ложить к себе в тарелку. То есть мы работаем по модели тарелки. То есть мы будем ложить себе в тарелку и белки, и жиры, и углеводы, да, и клетчатку еще сейчас рассмотрим. А углеводы – это вообще понятие такое очень обширное, да, сюда входят и а, злаки, и хлебоблочные изделия, и фрукты, и овощи. Да? То есть очень много здесь а, продуктов, но они все подразделяются на два вида. Медленные углеводы, их еще называют сложными, и быстрые углеводы, их называют простыми. То есть медленные углеводы это те, которые дают вам насыщение надолго. То есть вот вы покушали, да, и после этого у вас нет не происходит резкого скачка сахара в крови. Кто, может быть, диабетик или у кого есть родные с диабетом, да, знаете, что это такое. То есть не происходит резкого скачка сахара в крови, и вам после такого приема пищи не хочется поспать. Вот обычно мы покушаем, да, плотно. После светного обеда полагается поспать, говорят, да. И это значит, что мы сами съели быстрые углеводы, которые быстро организм переработал, быстренько уровень сахара резко подскочил и вы себя чувствуете таким довольным, да, то, что вы хорошо покушали, но через полчаса вам опять охота кушать, потому что уже все эти углеводы ушли, они простые, они быстрые, они быстро, можно сказать, растворились, да, так <довольным> вот, и вам опять снова охота кушать. А медленные углеводы – это вот те самые полезные углеводы, да, сложные. Что это такое? Вот этих углеводов нужно потреблять побольше, а бытых углеводов нужно потреблять поменьше. То есть какие это медленные углеводы? Это цельнозлаковые продукты, например, тот же самый хлеб со злаками, да, цельнозерновой хлеб называется, черный хлеб, коричневый рис, красный рис, да, дикий рис, Белый рис, наоборот, старайтесь избегать его, потому что это быстрый углевод. Это очищенный, переработанный рис, в котором, в принципе, уже ничего полезного не осталось, можно так сказать. Да? А вот если вы возьмете коричневый, бурый, красный рис, да, то вы вот даже наложите себе буквально... Этот рис, кстати, стоит дороже, чем белый. Да? Примерно в 2-3 раза бывает он дороже, поэтому мы его не покупаем но его надо купить, потому что вы его будете готовить гораздо меньше, чем белого риса. То есть вы насыщаться будете более меньшей порции, чем а, если бы вы приготовили обычный белый рис. То есть он очень сытный. За счет этого вы не почувствуете вот эту разницу в цене. То есть вам его хватит на столько же, сколько вам хватило бы белого риса. Просто вы будете кушать его меньше, но эти, этой порцией насыщаться, потому что он действительно очень-очень сытный бобовые, да, мы уже говорили, горох, фасоль, нут, вот эти вот все бобовые горошек, да, сказала, овощи и несладкие фрукты. То есть какие у нас несладкие фрукты? Бананы, яблоки, да, сладкие фрукты это виноград, персики, да, вот такие вот. Это уже считается быстрым углеводом. И ну, я думаю, что вы противоположность уже прочитали, да, то есть белый рис, белый хлеб, белый сахар, все, что белое, сладость и выпечка – это углеводы быстрые, то есть те, которых нужно избегать. А вот медленные углеводы, пожалуйста, то есть на завтрак, да, те, кто не любит завтракать, да, не привыкли завтракать, говорят, очень много таких людей, нужно себя приучать обязательно. Встаньте на 5 минут пораньше, да, и делайте приятно для своего организма. Вот вы просто, я не знаю, настройте себя так, да, что очень трудно себя поднять, особенно когда ты встаешь там в 6 утра, да, на работу тебе надо идти, тебе неохота, еще тебе надо на 5 минут пораньше встать, блин, я лучше посплю, да, вы себя настройте так, что, да, мне будет тяжело неделю, но я это делаю не просто для того, чтобы вот ну, для себя вот... Внешне, да, оболочки, а я для себя это делаю изнутри, для своих клеточек. Если это поделаю неделю, я буду через неделю себя совершенно по-другому чувствовать. Вы будете сами уже вставать на 10 минут пораньше, уже вас организм сам будет поднимать, потому что ему хорошо. Он хочет опять вот так себя хорошо чувствовать постоянно, да. Приготовьте себе этот завтрак полезный. Либо даже вы можете приготовить завтрак, ставая обычным образом, да, как вы обычно стоите не на пятницу пораньше, а просто первым делом идти не на кухню, а на. Не ванну, а эти на кухню, поставить себе кашу вариться, да, и... и идти дальше умываться. Пусть она там себе варится. И да, надо сначала, придется запихивать в себя этот завтрак. Потому что я понимаю прекрасно, когда вы 30 лет не кушали, не завтракали, да, а тут вам говорят, надо завтракать, да, это сложно, это приходится запихивать. Ничего не лезет. Это прекрасно понимаю. Я тоже э, раньше не завтракала, но потом вот стала себя доставлять, и сейчас я не могу без завтрака. Выйти из дома и не позавтракать для меня это убийство какое-то. Поэтому приучайте себя, это надо именно вашим клеточкам, понимать. если вы хотите быть здоровыми, не просто встроенными, красивыми на месяц, да, там диету сели, похудели и дальше пошли писать кушать все, что вы кушали до этого. А если вы хотите реально быть здоровыми, то можно маленечко думать о внутреннем, что у вас какие что у вас клетки внутри кушать хотят. Да? А не так, что я потерплю, там, или еще что-то. У вас клетки хотят кушать, вы не скажете, что я потерплю. И клетчатка. да То есть это то, что нашему кишечнику Необходимо да, для хорошего пищеварения, это нужно обязательно, особенно ну, не только при коррекции веса, а вообще это нужно всем, да. но без клетчатки нет смысла вообще в приемах пищи. То есть должна быть обязательно клетчатка в виде овощей, фруктов, злаков, да. То есть, это может быть хороший перекус из клетчатки, но мы сейчас с вами об этом поговорим да, тоже. То есть, каждый свой прием пищи старайтесь добавлять овощи. Вот, например, вы обед приготовили, да, пусть там у вас будет даже картошка с котлетой. Добавьте к этому салат из овощей. Салат, ребят, вот просто опять же поймите, да, что салат это не оливье, не мимоза, не селедка под шубой. Салат это овощи либо фрукты. Да, смешанные между собой. Это салат. А вот мимоза, оливье и все остальное, это уже второе блюдо. Вот по своему составу. Вот смотрите, сами судите, да, оливье. Ну, мы колбасу уже не берем, да, мы берем вместо колбасы мясо. И вы кладете мясо, яйца, картошку, морковку, горошек. Еще это все майонезом заправляете и говорите, что это салат. Это не салат, это второе блюдо по своему составу. Поэтому вы к своим рационам пищи добавляете салат именно из овощей, либо из фруктов, да, пусть у вас там будет вот десерт. Тогда у вас будет пища хорошо перевариваться, будете себя хорошо чувствовать, вот, организм вам скажет спасибо.